О, Мунами, идите на, на все четыре стороны. Там Дон Гуановы следы сквозь пыль времен еще видны. Там Казановый дерзкий дух укажет вам короткий путь. Вам сам Амур найдет мишень. «Идите же куда-нибудь!» О, мунами, вас где-то ждут Колдуньи, феи и наяды. Русалки, гейши вас зовут И ткут шелка, и шьют наряды. Для вас на лед кладут вино И сладко душат будуары, и тянут тонкие чулки Под кружевные пенюары, Они вас будут чаровать. Сплетут венки, зажгут костры, Расставят сети и капканы, И шамаханские шатры. О, манами, идите на! Вас провожаю на рассвете. Мы больше обоюдно не За прирученных не в ответе. Я с вас снимаю клятвы груз, Что мною вам была дана. Теперь идите, Монами. О, Монами, идите на...